Это Егор. Здравствуйте. Что будем делать, Егор? Э, Станислав. Я вам предлагаю сегодня скайп. Похуй! На самом деле, это мой монтажер. Вы знаете этого человека, но косвенно. То есть вы его знаете, но никогда не видите. Человек, который делает всю работу по видосам. Да. Но э, вы эту персону видите на канале моем только первый раз. Егор решил залить на пандаскинс Skin тысяч рублей. В надежде окупиться, Потому что ютубером Подкручивают. Вокзал, чемодан, нахуй. Короче, он говорит, бля, ютубером подкручивают, давай двадцатку, окупимся. Дроп мой, я такой, ок. Но, честно, я, блядь, понимаю, что не упадет. ничего. Потому что у меня минус полмиллиона, потом еще минус сотка. Ну вот, и у тебя какие сегодня вообще подозрения? Выведешь ты что-то или нет? В моих планах, конечно же, это вывести тысячу драгонлоров. Купить ламборгини. Да, заказать да, да. шалюх. Много, да. Много. На Будем открывать сегодня кейсы. Я бы попросил. Попросите. Не так Начинай. Панда скинс. Все с моего профиля. Егора, все на вывод. Я, блядь, рад, что бабки не мои. Открывать будет Егор. А ты вообще до этого момента кейсы открывал? Я открывал пару кейсов. Но это было очень давно, и об этом никто не знает. Короче, я так понимаю, что сегодня я первый раз на такую большую сумму. Да, хоть я практически каждый день вижу эти кейс. И они тебя заебали, насколько я понимаю. Да, да, но все-таки иногда хочется попробовать. Что-то новенькое. Себя в шкуре шкуры, я так понимаю. Да, все верно. Круто. Вот не дай бог вы сегодня пизданете, что это баланс выданный. Мне похуй, баланс не мой. Все пропизоны полетят сюда, потому что если выдали, как вы говорите, то ему они а мне, ибо мне похуй сегодня на деньги. Это не мое. Конечно, это мое, потому что зарплата уходит сюда и вот сюда. И это все мои деньги. Но как бы оплата за монтажи. Короче, сегодня, ну вот честно, промик нашел я. Вот ну тут не спиздить, промик нашел я. Егор ведет, это опять же мы вам. это это все показываем и ссылочка в прикрепе но сайт что скам ебаный и это очень важно потому что а, будет реклама и тому подобное но вот ребят я много раз говорил и буду говорить сайт по кейсам когда я говорю что мне выдали баланс вывод закрыт открыт вы говорите блять баланс выдали когда я говорю что закинул сам или вот данным случаем закинул егор вы льете говном что делать рыбку съесть и, сесть. и присесть Короче, Промик, я думаю, ты примерно понимаешь, куда все водится. А, да, конечно, я шарю. Поехали, я... сейчас я будем смотреть. Видел. На самом деле, скинс я впервые вообще на этом сайте, ну, своими же руками. Но, как мне говорит Егор, он заебался его монтировать. Да, есть такое. Я думаю, нам надо зайти а, во вкладочку... Мимо, Егор! Так, нам надо зайти во вкладочку... А... Егор, мимо! Хорошо, мне нужен такой, знаешь, кулончик, я сейчас ставлю такой... Ональная пробка. Да, она мне поможет выбрать. Егор мимо, пополнить нет. Сука, куда доживать? Премиум. Так, давайте... Да я тебе отвечаю, сюда надо дожать. Егор мимо. Прямо вообще стопроцентно. Мимо. Мимо. не не тыкается, сука! Ладно, давай куда-нибудь попробуем. Куда? А, давай мы попробуем нажать на премиум. Егор, мимо! У нас есть премиумка. Хотя мы можем получить промо. Бесплатный промо -ку. Да. Но он не работает у вас, потому что премиумка только у нас. О, ошалеть. Вариантов не так много. Премиум, розыгрыши, скиндайз, минер, минер. классик, АП, авторское право, контракты и члены. Это хорошо, что ты умеешь читать, Егор. Это круто. Все время... Видос, Круто. Не я... знаю, где вводить промокод. А нажимать куда? А, да, давай нажмем на бонус. Есть пробитие, блядь! А сейчас ест продолжается. Куда нажать дальше? Так, а, я думаю, так как у нас есть промокод, я думаю, надо ввести промокод в промоскин. Это, блядь, великое начало! Так, а, сейчас... У нас есть промокод. У нас есть промокод, у нас есть два пальца, Ctrl V. Окей. Okay. У нас нет промокода, это тот же промик. Короче, ну попробуй с премиум взять, потому что этот промик мы уже юзали. Я также это все нахожу и я не знал, что мы это уже юзали. Нажимаем кнопочку, окей, и мы. Это нас объебали, Егор. Я не знаю. Бля, а реально прикиньте, промики не работают. Я не ебу. Админы, вы смотрите, у меня вопрос. Блять, что за хуйня? Ну типа реально, смотри, блять, промокоды не работают. Мы вот это... блять, Егор, Егор, блять. Ну, да. у нас другой промик. Егор. Ладно, ладно. Так, походу, скам отменяется сегодня. Вводим промокод, нажимаем кнопочку ОК и мы получаем. А! Это все-таки работает хуйня. Так, а. ну, ре Реально, сегодня получается что? Промикс э, премиум, я честно скажу, он, по-моему, у вас не работает. Тыкай на любое поле. Меня больше симпатизирует вот данный куда И мы получаем any спект. У нас еще open впереди! <laughs> Любой армейское. У нас. Я думаю, стоит зайти в инвентарь и посмотреть, сколько это денег. Да, нам надо нажать сюда. Вот, у нас есть скин за и 5,74 рубля. А, я думаю, нам стоит его, конечно же, продать, потому что нахуй нам Конечно, 5 рублей. Все. Дальше, open case. Егор, как мы будем открывать кейсы? А, я думаю, с помощью мышки и нашего струна. Нажимаем. Да, охуенно, конечно. Так. Егор, нахуя нам дайся? у нас нет скинов? Да, для того, чтобы они были, нам что надо сделать? Егор, у меня вопрос. Ты закинул двадцатку, блядь, но Нахуя, Егор, Зачем? Это минус бабки, блядь. Так, сейчас с кайфом забустим двадцаточку до соточки, Нет, да. поедем да, отдыхать на Мальдивы. До просто. записи, вот этот человек говорил, блядь, Стас, ну слушай, ну вот, давай с тобой профиль откроем, я все выведу, я сам закину, я все выведу. Типа, ну, ты же ютубер, те же подкрутят. Я такой, на банда скинься подкрутил, он такой, ну да, ну типа тебе дел выпадал, такой, за 50 тысяч, Егор такой, ну да, выпадал же, вот тут вывод, деньгами все работает. Я такой, ну Егор, блядь, ну, ну... Но я тут пол поллям въебал. Он такой, ну, ты, ты ютубер, у тебя аккаунт ютубера, давай. Я такой... А давай. А давай, похуй, <сёк> ну открывай. Есть. Так, а, начинаем наши приключение. <сёк> <сёк> так, я какой-то ламер в данной ситуации. Ну, как я знаю, нам надо нажать на... Егор, это на x2 можно будет тут, тут ускорить. А тут заебись, можно здесь все говорить. Ура! Есть пробитие. Наводчик контур! А... Заебись. Так, э -э, я думаю, нам надо открывать классные кейсы, чтобы кайфовать. И, и я думаю, это... Такой вкусный кейс. М -м -м. Егор, М -м. ну похуй, деньги твои, мне похуй. Я вот реально сегодня мне похую! Вот, ну, серьезно. Не, я думаю, наш ролик закончится слишком быстро, да? Он уже 8 минут, Егор. Быстро он явно не закончится. Это хуйня все. Я не знаю, панда открой. Попробуй реально, панда. Вот я тебе посоветую, панда. Панда кейс за 6 тысяч рубайсов. Ну, за 60. За 680 ошалеть, блядь. Ну, это достаточно рисковое дело, я думаю, нам перед таким. Веришь, похуе бабки не мои. Вот ну реально, Вот... А вот ну, мне... Мне вот реально стремновато. Да. Все-таки как-то жить надо. Денег то у нас больше же не будет. Че ролики не надо больше монтировать. Егор, блядь, 10 минут, и потом вот этого человека поступит. Блядь, Сас, давай как нибудь поменьше записывай ролики длинные. Все, я определился. Я хочу себе... Весеровен. Весеровен. Хуйня, хуйня. Похуй. По... То вот посмотрим, какие нас... Бля, реально какая-то залупа. Но ну, ничего страшного, мы можем открыть 4 кейса за деньги. За Поехали. полторашку, нахуй. Что для тебя полторы тысячи рублей? Вкусно покушать. Говна. Гов говна. Поели Бля. говна. Можно вот он докатиться, докатиться до ножа? Смотри, смотри! Но? нет. Нет. Минус 20 тысяч. Давай типа вот ты, знаешь, начинающий майнкрафтер, я по съебам. Често, блять, записывай сам нахуй и не монтируй сам. Ебать я хуевую. Что вам добавлены яблоки? Ну, это параша, что мы с ней, конечно же, мы ее продаем. <с> У нас <с> есть. Сто рублей, блядь, минус 1300, вообще с кайфом. А я думаю, этот кейс полная, как говорится, по ша Нет, заебатая идея, чисто Егор записывает и монтирует. Блядь, это вообще охуенно. Ну полная самая... Ебать, тут кейс за 60 тысяч есть? У тебя нет 60 тысяч. Я не знаю, на кой хуй ты захотел на Панде открывать, реально. Сайт выдает, тем более у тебя здесь проеб. Ну, конечно. <свист> вот, вот, у тебя тут проёт поляма, а ты еще не выдел. А давай я выведу? Блядь, выводи нахуй. Так, ну, что тут может самое такое каличное выпасть? Это, наверное, не он райдер. Ладно. Писто <свист> человек, блядь, не хочет тратить бабки, но <свист> для этого, блядь, давай. Прощайте, прощайте бабки. Давай, давай, давай, блядь, давай откроем, давай окуемся, где <свист> поляма слив. А чё, а чё? Так, хуйня, хуйня. хуйня. О, нет, залупа. И что, и даже кусок искусства докатится, но это хуйта. <свист> Блять. Ну, он докатится, но это лучше, чем нож Поздравляю, блять, 6500 Пизда, но это минус 200 рублей Ну, это не так Это не так уж и плохо Да, чё я думаю, пока что похороним его у нас в инвентаре Нашим прекрасным, пусть он лежит Ну да, не, на самом деле, пусть оставим Можно будет вывести. хотя бы не такой большой минус Потому что 20к, реально не хуевые Я еще. я вот больше уверен, что Ну, типа, слив, да, охуенный, но вот то, что он выдаст Мне сейчас типа хуй знает Как вам кейс ОВЛ? Вы раньше его когда-нибудь открывали? ОВЛ, ОВЛ снегурчиком. Пам, пам, пам. Ох пам. ты ж Ну, кстати, здесь скины достаточно симпатичные. Драгонлор за 50 тысяч. Вау. А. наебалово да. да. Я думаю, нам выпадет сегодня. Бля, я не знаю. Ну, давай, наверное, кейс уэлл все-таки один. Потому что у нас остается 9600. Бля, ну со стороны прикольно реально смотреть, как типа человек просто ну, в ⁇ бабки. Ну, не то, что в ⁇ а типа, знаешь меня это косвенно касается это пойдет только на мой канал во всем остальном А? Заебись! минус 1200 но шесть тысяч нет нереально 6000 зачем вот и банем но хотя бы шестер но это хоть что-то не так что будет обидно ну да 14 тысяч хотя бы в ебало интересный сеткин фановые кейсы это хуйневые кейсы. О, которые... какой классный кейс, но у нас нету денег. Ах, Почему? Нету. А, у нас... Есть... А, ну можем продать, но... Стой, так ты, а что не хватит? Да, у нас всего лишь 9 тысяч. Ну, ты сам говорил, мне слив поля, мо ⁇ Я только за этот контент на моем канале бесплатный, типа. Х2? Нет, да, x 2 делаем. Open кейс происходит. Так, у нас как летят это? рулеточки. Рулеточки чё, летят. Бабки, мусорку. А, вот, перчатки Будет, не будет Вот, смотри Нет, М они пролетят Я охуею, если они останов... Да, давай, тормози Сака, А Ну, кстати, это вроде неплохие Да это хуйня, Ну Это пиздец как близко было Не, ну хотя бы 6к Ну, типа, блядь Вот просто сейчас хоть кто-то будет меня понимать Типа, ладно, но Я другую сумму сливал от слова совсем Но тем не менее Короче Такая история у нас закончилась. Место нахуй. Но мы это вовремя заметили, Егор, хуярик. Да, пока у нас была небольшая пауза, я пришел к выводу, то, что закинул деньги. Хуй знает, куда закинул. Ой раз сейчас пауза. Блять, это сидит. Закинул деньги. Хуй знает, куда закинул. Я очень надеюсь, что что-нибудь хоть более-менее стоящее, там, ближе к двадцаточке, выпадет. Ну и вот, да. один к одному типа вывести, не так уж и было бы обидно. Аргументы, блядь, у тебя слив а что-то не особо работает. Ну, открой реально панда несколько, просто, ну, если если очкуешь, не открывай. Понял? Это, блядь. Блин. Очкуешь, не открывай. На самом деле, очень-очень чашутся руки, я, наверное, сделаю вот не знаю правильно просто это больше шансов ну по факту нет то есть либо те спанды дропается и дюпается либо мы идем оба нахуй не знаю насколько это правильное решение но надеюсь то что я не проебусь так А если байонет лор это заебись если он дюпнется, это охуенно. ну блять нет кусок искусства он может стоить денег но он 4 нет не он играет к сожалению денег не ставит. Ебани в мины на похуй, зайди в мины. О, мины, кстати. Так, ну там нам надо скины, да, ставить, наверное? Ну, так подожди. Так, у нас же в инвентаре куча бабок. Блять, ну не куча, ну похуй, Чё, ты нож нож оставь. Продать. Ну, нож, Продать. нож, типа, мы оставляем, Продать. чтобы хотя бы да, шестерка была. Чтобы хоть что-то осталось, если было не так уж и жалко. А, я думаю, для того, что нам делать минеров, нам надо пушки. И мы... Попробуй панду ебани все-таки. Еще раз. Ну, она может выдать, то есть, ну, блять, если элементарно выпадает байнет лор. И он ⁇ дюпается, это заебись. Да, если сейчас что-то херово падает, наверное, потом идем на мины. И идем... Нахуй. Сразу, ну тут а, вообще официально. официально. Так, э... что это такое? Это, это залупа. Полная. О, о. Ебать, Ну нет, она пролетит. Бл... Вот просто, ладно, сталь. Или нет? Нет, бусталь. Okay. Ну дюбнулся бы он, дюб, это заебись. А у сегодня вообще не одного дюба. Ну похуй, продавай хуярь панду. А, реально. да. 6500, неплохо. Давай еще раз поехали панду. Вот я хочу вот эти перчатки, они классные а и тут... стоят много денег. Тут, тут на самом деле, ну вот э, скин, который стоит 30-ку и дюб, это 60 тысяч, и это окуп в любом случае будет. 100% окуп. О! О! О! О! О! Это заебись! Стой, стой, стой, стой. Нет, тут не стоит, тут нужны... Ну да, да, все. Тут все, вот это охуенно, стоит. сколько? Бать! А, на а, ну за лупа. Бля, что, продавать? Не знаю. Знаешь, я, наверное, все-таки как сделаю? Нож Нож и... продать и перчатки оставить. Ну, смотри, нож плюс перчи, это типа сколько? 6, 7, 8, 9. Ну, по факту, вот это можно... Бля, ну смотри сам. Ну, типа, можно двадцатку же будет выводить. У тебя двадцатка есть, Бля, смотри сам, я по съемам решаю. Я хочу пооткрывать, потому что подкрутка по-любому есть. Вот. Я, наверное, продам ножик. Ножик продаю. И иду опять на панду. Бля, выпадут еще одни такие же перчатки, это будет много денег. Плюс э, 6000 от депозита. Панда. Открыть. Полетела. Так, так, так, так. Давай, давай, подкруточка. Блять. Блять, она не 3... накатила Ланая... С... Гав... А, Но. ну 4500. Ну типа ты... ты... На панде? Да, я на панде. Это так, не так уж и обидно, на самом деле. На панде на сайте или на панде в кейсе? На панде на сайте, на панде в кейсе. На сайте, на своей. Ну, я думаю, этот скин нахуй не нужен. Извиняюсь, за мат. Откроем кейс, еще раз, панду. Ну Что вот тут это реально просто нужен байонет, дюб байонет, он заставит. Даже один байонет, в принципе, ты 20-ку. Ну, плюс 20 плюс его. А может гум а может, а может нахуй. О, нет. И, вот, вот это вроде как неплохо. Но Но это хуево. Ну, минус двести, а, ну, а если дюкнется. Ну, если дюкнется, да. Ну, сегодня что-нибудь их кто выпал? Ножик? Да, какой? Ну, 6 ну, блядь, нормально. Но по факту еще панда можно. Но он бить. держит на нем как-то. Ну, хотя, потихоньку уводя в минус. Ну, по 200 рублей. Давай еще раз панду. Блин, классный кейс. Так, у нас... Я сосухуй! Блин, классный кейс! Это чисто вот, Россия! Блять, денег нет, но страна нихуя. Не, на самом деле страна крутая, как бы. Тут очень удобно жить. В России. Нет, без приколов. Вот, чтобы бы кто ни говорил, блядь, плохо-неплохо, но это зависит реально от вас, блять. ну... Ну... Открываете ее. Shadow Нет, да, это калаш чекай. Э, шо! Бля! Похуй, продай перчи. Ну типа, ну смотри, ну блядь. Ну, блин, типа обидно будет там по выводу. То есть, типа, можно и перчи въебать. Факту, проигрываешь можно. и нюхаешь бебру. Ну, а так хотя бы что-то вывести. Да. Калаш, на мины, калаш на мины, калаш на мины, блядь. Калаш на мины? Да. Блин, рисково. Так, Ставь, ставь 10 мин, 10, 10 мин, мин и, мин и 2 раза. Тема. Да, и 2 раза попробуй попасть. 2 раза, типа, 2 900. Так, я такими делами еще не занимался, я... Мел мел жесткая хуйня жесткая хуйня еще раз по смотри можешь забирать но типа 1700 либо еще раз и 2900 а я сколько поставил ты хуй знает ну Калаш поставил давай сюда nice nice смотри но нет нет нет третью не надо все забрать а ну хотя можно было можно было ну блять было бы можно а можно и не было ты будешь или еще продавать я я хочу еще раз может пять минут поставить да походил как бы, ну. Егор, 5 тысяч. Забрать. Но это подожди, 5, 6, 7, 8 и а, 18 это... тысяч. Минус два коса <с> депозита, я сижу, радуюсь. Накачем? По факту-то можно мины сделать и хотя бы бабки вернуть. Ну блин, не знаю, скин за 5К ставить что-то как -то... Я, Ну да, чко. Можешь продать? Типа, да, кейсы. продать. Может, можем про сейчас прям вывести все нахуй. Но ну, нам надо сделать больше. Тут изначального депозита это сто процентов Так, мы продаем... Ну, хорошо и в Вот эту штуку продаем. А, я думаю, нам надо открыть пару кейсов, чтобы получить туда классные пушки, их также забрать. Ой, нихуя, какие идеи! Мэйби Пантера, она так смотрит, и Майкл... Ой, ну там, кстати, нормально по сборке более или менее. Ну да, кстати. Давай два кейса. Если чего у нас будет два шанса на минах отыграться. Ну да, логично. Не, мины тут вот... Че, че, мины прикольная тема. Я тоже думал, что кал ебаный, но как бы... но не нормально. Ну, но как бы кейс попадали. оказался кал ебаный. Ой, ой, нож. Ой, да. Ну даже ягуар его будет. Типа ягуар это тоже заебись. Нож было бы кашпиджи. Нож. Ну нет, нет Ягу... ягуар и редлайн. редлайн. ну неплохо. Блять, они не дюпаются. Но они не дюпаются, типа нет дюпов. А сайт понимает, что на аккаунте другой человек сидит. Чисто нет дюпов вообще нахуй. Ну это ок. Ты на минных будешь делать? Да, я хочу на минные. Начнем, пожалуй, с редлайна. Это 10 мин. Начинаем. Ты вот в курсе, да, что внизу написано, сколько раз попадешь? Что да, да, я вижу. Но тут ну тут дыр-дырагонору можно дойти, дыр дыр дыр дыр дыр За 2,5, за, за, за, за, да, да, за 8 ну <laughs> а это миллион. дойти миллион. ебать. Шо, <laughs> 200, а, 2 миллиарда, а шалей. Охуеть, ну таких скинов, ну типа нет, возможно эти, это ящик Пандора, по-моему. Но он, ну хуй знает, 2 миллиарда, это типа какой-нибудь коллекционный ебучий скин. Барабан. А, я, я не попал. Ну это 800 рублей было. Ну ничего это. ничего страшного. У нас есть еще Жогурчик. Давай, наверное, 5 мин. Делать, чувак. Это не так уж и страшно. И... И... и, и... О! Найс. 3000, заебись. Найс. Не, ну не хуево. То есть, в принципе, ты что, будешь дальше хуеть? Буххуй. Делай. Давай еще, давай. Что? давай. Мне давай. понравилось. Там сколько? Четыре куска. 4. Так, еще. Ну, смотри, ты делаешь один хит, это плюс тысяча. Смотри сам, ну типа ты по факту делаешь всего плюс тысячу. 4 куска есть. Я думаю, надо еще. Нас... одну клеточку. Окей, делать хочешь? Ну типа мне кажется, это. Ааа! Это ебаный бред, да. Да. Okay. Ну тут осталось 3000 и перчатки. Ну блин, перчатки не так уж сильно хочется продавать. Ну, ну да. Хоть что-то забрать. Хоть типа что-то забрать. Но, тем не менее. Надо что-то открыть и идти обратно на мины, я думаю. Ну думай, три штуки. Три штуки. Давай поехали. нахуй, барабан идиком. Просто сейчас какой-нибудь ножик класный падает, падает. Давай. Так. Ох! О! Ты, о подожди! Докатишь? Нет, Нет. Это байт. Ну блядь, ну было красиво. Конечно, ну второй игрок он убит, и он ничего ни хуй не стоит. Там просто 800 рублей. Может подороже. 800. Может он собраковский? 80. Охуеть! А, блядь, за ван гап вал, но кейс ни хуевый. Честно скажу. Ну, кстати, да, достаточно плохо. Ну ладно, перчатки, кибися. Давай, 50. перчатки на 24 мины на 24 угу. сколько нибудь О, говно Кал. залупа не спорю блин что то опасно как там ну блин ладно давай поставим 5 мин это более соевовая штука раз два три О, nice. но это всего 1000 то есть там... всего 1000 да но все же 1000 мы вот открываем такой... бизнес мы будем делать бабки минус деньги блядь. ладно все 10 10 мин на одну клеточку и забираем нет, поехал нахуй с Что такое? Че перчатки вводим? Или как? Ну, типа, 7к минус. Да, давай Давай открываем на 600 рублей. И Там, блин, может, не знаю, знаю. Да, это да, ловушка. А может, ну, может, ре... ну типа, минус 7к, ну хоть что-то вывести. Это знаете, как я читал гайды, как отучиться играть в казик, и там писали, типа, даже если уходишь в минус, хоть что-нибудь вывести. Чтобы не было так обидно. И у тебя не захотелось еще раз ввести. Ну, и ты по-любому потом въебешь. Ну, типа, ох ты. Смотри, вы... Залупа, байтит. А, на, а на, а... галстаки ебать. <свят> Тай, блэк, черная залупа. Упал. И в итоге у нас сколько вовсе? Дюпнулось! У нас 48 О! рублей дюпалось. Классно. Охуенно. Однозначно. Бля, злопа Ну, честно... Нет бы наши дюпались. Я просто не понимаю, но такой слив на панте, здесь вопрос, что у меня за хуйня с аккаунтом. Мне кажется, 100 рублей 20... перестали любить. Там 100 рублей, ты в курсе, что сейчас выпьешь, блядь? А -а -а, блядь? Да я их даже поставить не могу. Почему? Минимальная сумма 50 Так рублей. ты несколько скинов просто... А, купил. да? Так можно? Но 24 мину это прям вред, но там 2к, но блядь, это ебала, а, не, это вообще, походу, Unreal слушает. Ну, я на степе, кстати, ловил 24 мины, по-моему, один раз. Да, я помню. Это вообще пизда было. Слушай, но ну, можно продать перчи, ебануть две, Ну, нет, это бред. Ну, Чё, да. Выводим? я думаю, да. Бур -бур -бур. Хотя, подожди, нажми, Соли, на... открой, пойти, кейсы, у нас же кейсы за бонусы есть. А, да, точно, точно. У нас 14,5 тысяч яблок. Яблочный ролл? Яблочный жопа 9000 9000 вот сейчас как навалит яблочек вот пробирает. сколько раз кстати реально ну уходишь в минус но ну, сука ну дайте вы с яблочкой. Но, ох нож, ты нихуя нож, себе подожди ебать талоны нож. да ну нахуй давай давай нет это залупа это байт да ну не... но а, нет ну хотя бы ну, так 6000 это, это вкусно это тысяч, но там вывод ебанутый конечно будет ну в смысле комиссия вся хуйня но тем не менее то есть блять даже если ну типа минус 5000 это не минус 20 ну, я думаю, что, выводим вот эти два скина. Ты помнишь, как выводить? А, да, Нажми конечно. Не непроданные я, предметы. Я непроданные предметы, вот у нас перчаточки, получается, продать чё, за рубли. Да, продать за рубли, за и рубли. нож и перчик. Они же нормально выводят, да? Ну, выводят, да. Свой кошелек вводи. Киви там у тебя. Чё на киви заебись? Я знаю, на киви что Ты не. не а, так... надо скинуть. А, ну да продать за деньги ну да да Стены и продаются? перчи перчи тоже а, Надо было а, сразу ну все, да. все все все в итоге минус 2 к но Нужно. смотри э, типа сумма оценки 20 тысяч всего клуб круп... а нихуя 20. а, а ебать плюс я... 270 рублей нет ну там комиссия ты получаешь 18 к минус 2000 но это не минус 20 такой получился ролик если его еще протит ко мне в меня то я думаю еще запишем вот, ну, надеюсь, понравилось. Получилось, как по мне, охуенно, как по Егору, тоже Достаточно очень интересный опыт, то есть лично открыть кейсы, почувствовать вот эту интригу какую-то, в ожидании выигрыша, своего. Да, ты уже представляешь что у тебя в кармане лежит 100 тысяч рублей. Но по итогу сосешь елду, потому что. Бебро. Потому что у тебя минус под полмиллиона, Блядь, давай откроем, я окуплюсь. Хуй! План скам, план скам. Всем спасибо, Егор оставляйте комментарии оставляйте лайки под этим роликом и вот этот молодой человек вернется еще раз а на этом все человек и монтажер всем пока пока пока